Здорово! Давайте работать, блядь! Здарова! камрады! здорово, подписчики! Сегодня у нас 14, да? Да. Сегодня у нас 14 марта. Выбрались мы на очередной копоть. уже третий по счету. Выбрали другую локацию. Именно там, где с завода вывозилось все барахло. Именно все заводское. Это песок. Но здесь много шкраба, много всякого ненужного говнишка. Поэтому аппарат опять будет зашкаливать, сейчас будем пытаться что-то искать. Если нет, будем перебазироваться возможно в другое место. Ну, сил много. Сейчас будем рыть, копать, искать. Ну, а дальше будем смотреть. Здарова, приписчики. При, приписчики. При ну и я тут с вами, как обычно. Да, так, скажи сразу. Все великий мордер. Ветер, что да, возможно сейчас запись будет херовая с ветром, ветер. Но ну, вроде как поставили петличку, посмотрим, посмотрим, короче, на суперкоп, на суперкопку. Сейчас будем ходить, бродить. У нас первая находка, ребятки, первая находка. Наташа, как на... находка. находка? Кто то и кто оставил? Да, вот здесь такая выработка, короче. Вот ручная. так вот роют руками чисто ямы. Чисто на бомблазерах. Кто-то выкопал или забыл, или не было сил нести. Посмотрите, толщина металла какая. В два 20. пальца. Хорошая плюха, килограмм до да под 15 весу. Но это мы не копали, это чисто тупо нашли, потому что кто-то здесь рыл и кто-то это тупо не взял. Вот, первая находка есть. Ну, будем искать, надеюсь, может такой чем-нибудь и найдем. Так, Съемку по находкам не производили Потому что сейчас только тачку перегнали Ну а что, у нас здесь В принципе, вот на новой локации я вам Скажу, как она называется Находочки есть Чуть медяки цветного Немножко а, это. Угу. Это, это, это, это, это, это Тут много, конечно, шкраба Шкраб, конечно, имеется Пацаны, краб нашли, пока тачку прожарел. Ну, включимся, как-то найдем уже. Короче, приехали мы на рыбалку. Саня вон спиннинг достает уже. Лютый спиннинг. Что это, Макс? Хамутик. Хамутик. А это Короче, озеро называется а -а -а. Отвал. Отвал мы оттуда с кушары пришли, нихера. Ничего... Ба да точно что. Ничего, а -а -а. Ни хера не нашли мы пока что такого. Не, ну по мелочи, чисто. Нормально. Ну, мы нашли трак от трактора. Планку. Недячки. Недячки. Ну, мы же только по тропе. Я да хорош пиздеть, давайте <с работать, блядь. А то работы нет, ватсапах сидят, блядь. Вот сами уже пиздит, говорит, устал. Кто, я? Ага. Говорит, поехали домой. Все эти дела брось Ты это брошь Он не хотел вон там в кушерах копаться Говорит надо блять выходить Да там бабай какой нибудь Ладно Пока короче отключаемся Ребят Нашли каску блядь. Вдруг обвал будет Чтоб башку блять не повредило Кому то уже повредило там Ебань а туда сейчас полезен? Там яма, Ебань Степан, будешь залазить туда в яму, надо одевать гермошлем. Ну, все. Он не они спаст. Он. А, а это вентиляция. <свист> <свист> Макс у нас теперь копарь, блядь. И носарь. И носарь, и копарь. Ну, давай. Вот тут почувствую, блядь, должно быть. Максимка. Ты сказал, будешь рыть нахуй, как трактор, блядь твой Надо же, чтобы рыть, надо что найти Что-то графит, пока ничего нет. Графитик Туга, Максим Сделай как красиво, нахуй Сделай как красиво Найди медную болванку полтонной Тут мы ее хер подняли. Не пахнет даже. Помнишь, когда мы рельсу нашли Им. и оставили ее на ночь, боялись, что ее украдут. Мы ее охраняли, блять, еще какое-то время. Антон Петячок, ты как себя подогрет? Ну не пытачок. Ну-ка, это прям легкий. Ну он просто подзаражается. Курс винил. Вот пятачка только название осталось. А, ну да. Да это, петчок, это даже на раскраске. Прям как огород так вот. Копай огороду. Пас, помнишь, ты говорил за товарища его сюда прислать? Вот смотрим, у нас макс есть. Вот так он здесь будет рыть физкультура заниматься пятачки собирать и будет он нахуй нас проклинать блин до восьмого конечно может что на камень долбила что-то не нашли Достанем а камень, Алиса вока мне. Я думал, это что-то серьезное. Жизнь заеханная. Жизнь заеханная. Сверху. Прям серкушки. Медячка Занила нафиг Кстати <свят> Кстати да Молчаливый бобик Молчаливый бобик <свят> А мы сегодня зарыли? Нет Но вот мы поблагодарим мы, Вот поэтому мы и сощем Мы как придем поблагодарим все равно <свят> правило. А нас всегда. Сначала надо надо не с сделать день благодарения. А я думаю, что не, не идет. Не идет куполи. Надо просто понять, что это, может, какая-то деталь. пошла много лунок, где вот, вот этот штребух от, отбрасывали, блин. Ну что-то баланка, блядь, Сейчас, как Раз сезон закрываем, блядь. И сваливаем на Мальдивы да. Мы только можем свалить вот так вот этой говнике. Видишь, эта чернота это самый вот такой ништяк в вот этой черноте Самый смак Да, не, не то, что вот в песок, да, где желтый, а вот где-то как черный Также на полигоне, видишь, где я говорил, это эта чернуха ага. это Копори, попадают, Попробую под где-нибудь подздрачнуть. Смотри, где можно поддеть. Ты что там как бурда яйца снимаешь? Я его. Блин, так полукруглая, вот это. И да. это, блядь, бюджет, блядь. Это куски это ваша Кребуха? Позаны херяч. Ага. Ну все, ребята, что? Вот такие вот проблемы у нас получается. Нагрузили тачку, Нагрузили тачку пробили колесо. Ну, у нас было пробито, но мы как, короче, прошляпили, прокрутило сосок. Вот. Хорошо, что не разорвали резину. Видите у нас еще тут по дороге моторы делаем, ну-ка все, убери голову. Двигатели сразу перебрать решили. Сразу переберем моторчик тут все дела. Так, ну надо будет его сейчас, слышишь, что, как-то как-то подкинем насос накачаем его немного. Надо это, ну-ка, попробуем максимум. Вот, потому что. Это, возьмите типа не залазит? Вот так вот, ребят, бывают и такие моменты Окинулись, а, а баллонника нет Вопрос, а как мы все время ездили без баллонника? Ну под, возьми, подчухай чем-нибудь там, бля, чтоб он залез да, тут не надо. А, тут там надо же попасть, шпилек же этих нету да. Опасная, все Степан, не очкуй, ёпта, поднимаешь машину Вон едет петушок, сейчас попробуем, чтобы он нас с ковшом поднял. Вот она, этот, блядь. А, а покрышка вообще на, на вью, ебта. Он ее как снял, Лёха, положил и все. Ну ты болт засуни, болтом направляй, Степан. Где там эти дырки дупла че я буду это, а Чё так заперехилила задрала сука как цыгая а это самый как да. шугани Такое ощущение, что оно не стало туда, блядь. Не стало, блядь. А что оно так выпер, выпер блядь? Выпирает вровень, а? Сейчас будет. Будет, но не сразу. Да. Нам надо баллонник в тачку приобретать срочно. Там ну, это самое необходимое. Вот так вот колесо где-то поранем и все. Вы, ну подними уже больше, ты же наживил, все, уже никуда не денется. Подними еще немножечко. Во, хорош. Видишь, оно у тебя до конца не становилось. Пацаны, это самая нахуй неудалая копка, блядь. Да ладно, все нормально. Пошел вот сюда, вот тут у людей. Смотрю, там газель стоит. Попросил хоть баллоник. А то б стояли бы здесь, орепы чухали. Сейчас надо будет достать насос. Подкачаем это колесо. Не заводя тачку. Ну, понятно. Не заводя? Ну а что, ну хоть немного, чтобы это. А то сейчас опустим. А, оно спущенное. Может не спускаюсь данкрата? Не, мы чуть-чуть донкрарат припустим. Чуть-чуть. Блять, -чуть. еще говорит ебаный мотор проводить, блядь. С этим мотором, блядь, на дыре. слышу, а блядь, я херрею. Ну вот, припускай его немножечко, Степ. Чуть-чуть только припускай. И все, сейчас достанем этот. А мы не достанем, потому что двери, блядь, мешаются. Какие? Вот он крат мешается. Отсюда его доставаю. Что тушить нашу видеокамеру? Главное, чтобы колесо было целое, не пропорутое, а не да, Так, а что, его сюда просто один раз да, нажать? Так, ребят, заехали, сдали все, что у нас было. Сейчас прошлый результат у нас был, который первый, блядь, да, сам... видео вышло. 140 килограмм сдали на 2 400 по 18,5 сегодняшний результат но ну, это за два копа, здесь за два копа и здесь за два копа, это за сегодня и за вчера 193 килограмма по 18,5 на 3 400 деньги не показываем, бабок нет потому что все переводят онлайн Он онклюзив онлайн вот. ну в принципе что за 4 поездки да, за 4 копа мы взяли нормально на 5 на 5 800 сдали да, Здесь сколько у нас? 193, блядь, получается 293 330 килограммчиков За 4 раза ну, в принципе, Это довольно-таки неплохой результат да. Единственное, сегодня конечно у нас Неприятность получилась с колесом Но мы ее быстро устранили, потому что кто? Мы банда лучших! Все, ребяточки, вам спасибо За просмотры, за лайкосы За, это, за подписки Бородач сидит, она, сидит бородач. Грязь катает Говорит это, я больше <смех> сами не поеду на Алхазаибал за плачут уже, блять, я плачу, я не хочу быть рабом, как он написал. <смех> Ладно, всем пока, да. всем удачи, удача у вас будет сопутствовать, а вы мы... будете нас смотреть. Да, мы идем готовиться к стриму, -мо. Да, все, всем пока. Э, что, бля? Что? Помашу рукой.